Дорогая, чего тебе? Дай рюмашку тяпнуть. По какому это поводу? Разве не повод, что я живу с богиней в одном доме? Так и что, всем соседям спится теперь. К вам подходит мама, умирает со смеху. Показывает вам мем, который чуть не лишил вас матери, а вы, глядя на него, вежливо смеетесь. Неловко, правда? Но сегодня мы с вами попробуем прочувствовать юмор старшего поколения, посетив паблики в Фейсбуке и закрытые паблики в Одноклассниках, среди которых юмор, шутки и приколы. Приколан. Ха-ха, торговая марка. Юмор, приколы и позитив. Приколизм. Убойные приколы. И многое другое. Так это еще не все, вы только послушайте, что дальше. Я попробую создать несколько своих приколов, 50+, плюс отправлю к своей маме, прикреплю в те вышеупомянутые паблики, и мы с вами узнаем... Способен ли еще раз смешить Петька Василия Ивановича? Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Ну, давайте начнем все-таки с Фейсбука. Итак, смех продлевает жизнь. Два смеющихся смайлика. 18+. Тут прикол в том, прикол, я хочу подчеркнуть, что сами паблики называются так, что мне аж немножко не по себе. О, Маша и Медведи. Это как бы народный фольклор уже. Это персонаж универсальный. Есть такой зазор из молодого поколения, вот которым пофиг на Машу и медведей. Но все остальные, они просто, ну, ну это как, ну я не знаю, ну нечего тебе было поставить под текст. Вставь Машу и медведь, елки-палки, ну что за вопрос? У врачей в поликлинике только два диагноза. Чего приперся, если ходить можешь? И где ж ты, дорогой, раньше был? ха а -а -а -а, ужасно. Ну это настолько старо, это так пережевано. Ребята, пережевано, не Знаете, в чем суть? Дело не в том, что я видел конкретно эту шутку. Я видел все шутки, из которой состоит вот это. Ну это, ну это, ну как-то, ну что ну, это? И Маша медведя такая: "Все это же диагноз такой. Пойду из виду медведя Как она умеет. И не любительская она, а любименькая. Ну Ребята, ну ну что это? меня кринжует, да, босрачки, я вам признаюсь честно. То, что я сейчас испытываю, это эгоцентризм, культурный эгоцентризм. Культура моего поколения действует иначе, поэтому... Меня кринжует. Идеальный мем 50+. Использование детей, котов, других животных. Утром в маршрутке, вот это кстати тоже классно, это типа как демотиватор, знаете, то есть это, это картинка, которой нужно подобрать веселое, жизненное описание. Не, ну утром в маршрутке это типа, ну когда ты, ну можешь, и можно и потерять себя среди людей. Веселое, остроумное описание парой-тройкой слов. Демотиватор. Звонок подруги. слушай, муж попросил сварить ему, мне уже смешно, я не знаю, мне эти, знаете, я когда читаю эти шутки, но мне как-то так становится по с... не по себе внутри, и при этом как-то так азартно, как будто я сейчас прочитаю как будто полную дичь, но мне будет смешно из-за того, что она дичь, а ну-ка. Слушай, муж попросил сварить ему суп с фрикадельками, не знаешь рецепт? Да, это так просто, покупаешь пельмени, очищаешь их от кожуры и варишь. Это, это лайфхак. Знаете, ничего не меняется Вот у старшего поколения. Это анекдот у нашего поколения лайфхак. Вот и все. То есть, типа, вся наша разница. Не, ну, ребята, а мне нравится еще картинка такая. Общие карикатурные картинки, как из анекдотов в конце журналов. С кроссвордами. Сегодня бегу утром на работу. Склизко ужасно. Я ненавижу слово склизко. Э. Оно такое склизко. Сегодня бегу утром на работу. Склизко ужасно. Гляжу прямо посреди улицы. Валяется лифчик. И я думаю, это же надо было так подскользнуться. Это типа, знаете... А, ну мне уже комментарии нравится, просто сразу покажу. Это же подскользнулся кто? Снег? Так вот, мне это напомнило анекдот. Значит, приходит пациент с повязкой на ноге. Говорит, доктор, у меня голова болит. А доктор спрашивает. Так, еще повязка на ноге. Сползла. Простите. Куда мы, Танька? Пофигу, лишь бы за ушами свистела, и шила из попы не выпадала. папа ну, значит ленин и крупская молодые годы редкая фотография екатерина матвеева пишет на дикаприо похож я надеюсь это шутка ладно ну давайте сделаем мемчик какой-то да? собака смешная собака ха собаки реально сжачные здесь. А ну, кошка смешная. А вот это мне кажется, хоро хорошее. Цвет у нас будет белый. Я аж стиль, кстати, не почерпнул. Давайте посмотрим. А, ну тут на самом деле, ну, шрифт похер вообще какой. Белый, главное, чтобы был белый. Пишу, короче. Хозяйка, последний тортик был лишним. Знаете, чего мне не хватает? Здесь не хватает восклицательных знаков, потому что, ну, это, это классика такого юмора, на самом деле. Очень много восклицательных знаков, и эмоциональность приветствуется. Присылаем маме. ха это, это на самом деле то, что надо. Это вообще ювелирная работа, я, я считаю, да? Я бы, конечно, прислал маме это в вайбере, как полагается, но, к сожалению, я не пользуюсь вайбером принципиально, потому что он меня вымораживает. Это вся реакция, это смайлик. Прикол. Я надеюсь, мама не обидится на это. У моей мамы прекрасное чувство юмора. Вот реально прекрасно. Я обожаю, как она шутит. Но она, как и все люди, она воспринимает и такой юмор. То есть, типа, у моей мамы вообще юмор всесторонний. Он работает и так, и сяк. Мама пишет, смешно. Ну, поехали та-та дальше. Ну, во-первых, ну сейчас запубликуем свой прикол. Жизненно. Еще а, пару-тройку восклицательных знаков. А, ваша публикация отправлена. Ребята, я этот момент вставляю уже на монтаже. В конце просто жесть. Просто жесть. Обязательно досмотрите. Уважаемые мужчины, пытающиеся добавить меня в друзья, познакомиться, встретиться, расценивайте мой отказ как самую большую удачу. Я редкостная сволочь, и с легкостью могу испортить не только настроение, но и жизнь. О, сто! Вот просто сто и ста. Из 10. А, воспитанный человек никогда не скажет: пошел ты. Он скажет: Я вижу, вы далеко пойдете. Опа! Кошка залезла, забавно. Но это тикток прям. Да, прям тикток Мужчина кашляет в автобусе. Весь автобус на него смотрит. Кондуктор. У вас коронавирус. Мужчина, да нет, вы что? У меня туберкулез. Кондуктор, но слава богу. Я правда смешно. Просто текстовые шутки. Ужасного разрешения. Ладно, ну давайте что-нибудь такое текстовенькое, да? Это ж жизненные ситуации вроде описываются. Я так понял. Во-первых, для этого нам не просто нужно полотно, также понадобится клипарт. Ну давайте, вот так вот, мне мышка это нравится, хорошая мышка, ничего не могу сказать Вот, смотрите, вот у нас уже есть мышка О, черепашка, то что надо Но черепашка вообще топ, она прям такая, как должна быть И мне вообще нравится, что у нас картинки не подходят по стилистике Меняем их масштабы и пишем Если ваша теща вечно вас называет козлом, гадом и дебилом Радуйтесь, вы хотя бы знаете, что она про вас думает так, ну, пока что, мне кажется прикольно, можно еще смеющийся смайлик где-то найти. Какие они дурацкие. Выполнить обводку. По-моему, топ за свои бабки. И слишком хорошо. О, вот так, я думаю, хорошо. Так будет нормально. Это ужасно! Я никогда маме не присылаю приколы, тем более такие. Интересно, просто мама, мама отстрель, отстреливает, что типа, что это ор. А пока мы ждем ответа от моей мамы, я хочу вам напомнить, что у меня в комментариях происходит классная движуха. Через какое-то время после того, как выходит каждый ролик, я потом выбираю один случайный комментарий и рисую. Его автора. То есть чем больше комментариев вы напишите, тем больше у вас шансов быть нарисованным в моем гениальном стиле. Давайте, ребята, а у кого есть время, не забывайте писать субтитры моим роликам, чтобы их могли смотреть люди с проблемами слуха. Погнали дальше. Ладно, ну пока мама там думает, я все-таки запущу это в тот паблик, в котором я нахожусь как минимум. Я здесь научился, здесь и показываю. Вот, смотрите. о хо Нравится мое фото, кому-то в группе прикалант. о о мой приколы публиковали. Давайте еще раз. Лучшая горькая правда, чем сладкая лапша. Это топ. Публикую. А ну посмотрим, ребята. Мы с вами, блин, уже делаем классные приколы. Да, ребята, ребята, нас запостили! Запостили! И Татьяне Садовой понравилось. И Джеку Роуду понравилось. И это мой, показывается, мое имя. Очень мило. Это очень мило. Но Раз уж такое делать, то я и сюда это запощу. Ну, давайте посмотрим, что мама ответила. Мамчик, что не смешно? «Было бы смешно, если бы не так печально», <смех> пишет мама. У понравки? «Не очень. Я представляю гипотетически ситуацию с тобой. Наверное, поэтому». И вот как моя мама глубоко чувствует ситуацию в шутке. Наш юмор направлен на то, чем тупее, тем лучше. А тут мама прям прочувствовала, что за меня стало обидно, что там теща может меня гнобить. Представляете? Вот это уровень людей, Ребята. Нам надо к такому стремиться. Ладно, давайте быстренько посмотрим остальные паблики. Итак, Ха-ха, торговая марка. Юмор, приколы, позитив. Скинь мне фотку без белья. Лови. Вот это забавно. Я считаю, что это забавно. После слов. Ну ты же леди. Леночка бросила в самогонку лед и вставила соломинку. Ай ха-ха-ха. Я никогда не скандалю. Скандал это когда ты не права. А я всегда права. Вот так, вот такой юмор, вот юмор, он доступный всем, он здесь, он тут, он в, он в атмосфере, он в атмосфере, он, он в жизни, он просто... Ну жизнь это и есть юмор, это шутка, это, это один большой сплошной паблик с приколами. А тут у нас передают, что срочное включение от специалиста по тайм-менеджменту Анатолия Рыбы. А, спасибо, Роман, мало кто знает, что такое тайм-менеджмент. Тайм от английского «время». А менеджмент от английского менеджмент. Говорят, что первое и главное правило управления своим временем это делегирование от слова отдавать кому-то дело, которое ты делаешь сам. Пусть он этим и занимается. Давайте разберем делегирование на примере студенческой работы, которую нужно выполнять иногда так не вовремя. Тут и ослу понятно, что ее надо кому-то делегировать. И тут вам на помощь приходит. Ворк Ворк 5 Work5 напишет за вас студенческую работу, чтобы у вас было больше свободного времени на работу, встречу с друзьями, хобби и пр. Но делегируешь, делегируй правильно. Работы в Ворк 5 проходят три этапа проверки. Проверка на процент уникальности, проверка экспертам и проверка отделом контроля качества. О чем это он? Вот это я понимаю. Чтобы удостовериться в их качестве, студент может заказать бесплатный план к работе. Когда план утвердит преподаватель, можно заказать и работу целиком. А используя промокод ROMAHENY20, вы получаете... 20% скидку на все услуги, а значит и 20% скидку на тайм-менеджмент. С вами был Анатолий Рыба. Роман. Анатолий. Опа. Из советского фильма. Вот эта важная штука. А может тебе пора повзрослеть, стать серьезной, адекватной, взрослой, ответственной женщиной? Это ж надо столько гадостей в одну фразу уложить. Ладно, хорошо, я понял. Кадр из какой комедии. Смотрим. Я придумал. Короче, если кто-то не знает, в этом фильме сцена заключается в том, что девочки предлагают поехать на дачу или отрезать голову. Такой вот выбор. Но я придумал, что просто отозвется в сердцах у старшего поколения настолько громко, что я почти уверен, что мы сейчас с вами создадим хит э, взрослого интернета. Ты хочешь на дачу или чтобы... Тебе отрезали голову. Можно и на дачу. У меня с собой айфон. Это дети, ну это ж поколение, ёлки-палки. Оно только вот в этом своем айфоне и сидит, без конца и телефоне. Поколение хакер. конечно, да, это такое поколение. Вот я думаю, так хорошо. Как вам? Сохраняем естественно в нулевом качестве. Я пишу, ладно, мама, лови, тогда такой прикол. Мама пишет ха-ха-ха. Я пишу, метно. Мама пишет, да, сучасно. Давайте сразу это запостим в одну группу, которая у нас прям наша любимая. Да, нас уже там котируют и выставляют наши приколы. О, и второй наш выставили. Прикиньте. Пока еще лайков мы не получили, но сразу я сразу хочу туда запостить наш третий. И, и допишу еще. Этому поколению не важно где. Троеточие. О боже, я настолько ужасный человек. Так, ну что, одноклассники, приветикс. Вкусно? Вкусно. А не стыдно? Стыдно. Но вкусно. Современный противочумный костюм, костюм от коронавируса для получения женского варианта вывернуть наизнанку. Боже, какая мерзость! Коронавирус скоро сдохнет сам, потому что он made in China. Какой устаревший стереотип. Вот такие смайлы нам нужны, вот такие. Белый фон, ужасный шрифт, тут вообще прям сплошные текстики. Смотрите, вчера всей семьей в прятки играли, меня такие не нашли. Пришла утром пьяная. Это, кстати, мне нравится, прям хорошая шутка. Просто мне нравится, что в большинстве этих пабликов написано 18+. Такое ощущение, что в одноклассниках кто-то вообще сидит до 40. Так, ладно, давайте возьмем просто одну из картинок, которая здесь есть, и переделаем ее. Так, скопировать изображение. Я думаю, что вот из этого можно было бы сделать прикол. Может, это и жесть, то, что я придумал. Люда, ну как, клюет. Это просто то, что надо. Итак, класс. По-моему, супер. Ну, мама, последний. Готовься умирать. Со смеху. Пока что э, постим это в наш приколент, любимый, который ценит наш юмор и постит все наши приколы. У всех своя методика. Мне интересно просто мамина реакция. Мамчик, пишу, что тебе? Мои приколы не понравились? Мама пишет, понравились, конечно. Ну, правда, пишу. Смешно было? Я старался. Мама пишет, кроме первой, класс. Подожду еще реакции пабликов, если что, вот она. Итак, прошли сутки, посмотрим, понравился ли наш юмор народу. О, посмотрите, нас опубликовали, нас опубликовали. Ах, хера себе! о хо хо хо я попрошу 152 лайка, 4 комментария и 19 репостов, 19 репостов! Сергей Гришин пишет, подкормка Сомов. Я счастлив, я просто счастлив, посмотрите, это же, ну, класс! У нас на Одноклассниках 19 репостов, 152 лайка, тут люди умирают со смеху. Юмор, что надо, 36 лайков, 1 комментарий и 5 репостов. Комментарий гласит, юморок, что надо. Я класс поставлю. Вот тупо, что надо, юморок. Ну, давайте еще посмотрим, как он нас в фейсбуке. Репостят наши с вами приколы, репостят. Я счастлив просто, это такие эмоции, когда тебя оценили. Смог Петька рассмешить Василий Ивановича, ну смог, смог, получилось у нас. Вот этой, вот этой публикации поделилось 6 человек, репостнули себе на страничку, 6 человек. Считают, что это остроумная хорошая шутка. Вот хозяйка, последний тортик был лишним. Класс, я просто горжусь собой, я надеюсь, что вы мною тоже, и это заслуживает класс. Ребята, я надеюсь, что вам было смешно искренне с этого ролика, не с картинок, а вообще в целом. Из-за этого ролика вы посмеялись, хорошо провели время, так как это сделал я. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить рисунки про себя и вообще все мои видео. Нажмите так, чтобы оповещения приходили. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!